Всем привет, дорогие друзья! Это новая часть туториала по анимации Country Bills. В этой серии мы займемся озвучкой нашего Бола. Итак, для озвучки вам, во-первых, потребуется микрофон. У меня это Fine K669B. Достаточно хороший микрофон. Брал я его за тысяч, Именно его я рекомендую. Я попробую оставить ссылки на него на Алиэкспрессе. Хотя я покупал его на озоне. Попробую оставить еще ссылку на озон, если найду его. Посмотрев видео на Ютубе про микрофоны, вы можете наткнуться на BM800, это достаточно популярный микрофон, и многие его советуют, я же его советовать точно не буду. Зайдите во вкладку сообщества, пролистайте вниз и вы увидите весь мой гемор с этим микрофоном. Полторы тысячи за сам микрофон, две за фантомное питание и тысячу за звуковую карту. И в итоге вы получите полную хрень. Здесь же за две с половиной тысячи звуковая карта встроена в сам микрофон и никакое дополнительное питание к нему не надо, звук достаточно приемлемый. После, ну, естественно, после обработки. Итак, давайте перейдем в приложение Audacity. Итак, здесь мы настраиваем громкость микрофона 95. На самом микрофоне также есть колесико для настройки. В принципе, если хотите, я могу сделать полноценный обзор своего микрофона, где я объясню все нюансы и вот все, что возможно. Итак, давайте что мы запишем. Вот просто буду что-нибудь говорить. По идее здесь должно быть огромное количество шумов. Так скорее всего, оно и будет. И я покажу вам, как их убрать и сделать чистый звук. Вот просто буду что-нибудь говорить. По идее здесь должно быть огромное количество шумов. Так скорее всего, оно и будет. И я покажу вам, как их убрать и сделать чистый звук. Итак, для того, чтобы убрать шумы, выделяем сначала место, где мы просто молчали и ничего не говорили. Да, обязательно вначале надо помолчать чуть-чуть. Так, выделяем это место, нажимаем «Эффекты», «Подавление шума», э, «Получить профиль шума», после чего мы выделяем полностью всю запись, «Подавление шума», «Окей», итак давайте послушаем. Вот просто буду что-нибудь говорить, по идее здесь должно быть огромное количество шумов, так скорее всего оно и будет, и я покажу вам как их убрать и сделать чистый звук. Итак, как мы слышим, теперь звук идеально чистый, почти студийный. Итак, давайте теперь сохраним его в формате WAV и закинем в Animate. Итак, вот наша анимация, которую мы делали в прошлом видео. Давайте создадим здесь новый слой, назовем его озвучка. Озвучка. Задавим ключевой кадр. И вот сюда надо кинуть сейчас наш звук. Вот звук с обработкой. И нажимаем F5, чтобы продлить его. И продлеваем пока не закончится наш звук. Вот, закончился. Так. Как вы слышите, когда я вожу, у меня слышится каждый звук. Как это сделать? Потому что у вас может изначально такого не быть. Нажимаем на первый ключевой кадр. Свойства. И где синхронизация у вас, скорее всего, будет стоять событие. То есть она начнется и закончится. А нам надо поставить поток. И тогда она будет у вас также. И вы сможете спокойно слушать каждую букву и подставлять к нему эмоцию. И делать анимацию. Анимация разговора, ну, в прошлом видео, как я делал ходьбу, точно так же делается и, и ну, разговор Бола. Смену эмоций мы также проходили уже в прошлом видео. Поэтому все. На сегодня мы заканчиваем. А если у вас нет микрофона, вот сейчас расскажу, что делать, если у вас нет микрофона, но вы хотите анимировать, и вам нужен звук. Вы можете попросить... Хотя бы другу, у которого есть микрофон, чтобы вам озвучивал, так делают многие аниматоры. Можете у уже состоявшегося аниматора попросить сделать вам озвучку. Может он согласится делать за бесплатно, может придется заплатить какую-либо сумму. Я, например, делаю озвучку. На данный момент одному аниматору я озвучиваю видео. Что это вполне себе распространенная практика. Даже из топовых мапперов или аниматоров не так уж и много людей делают сами озвучку. Многие просят у кого-то. Итак, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!